Люди обычно идут работать с курьером, потому что у них трудности с финансами, они могут найти себе работу или что-то еще. И я хотела бы сегодня сделать курьером такой подарок, и дать им в 100 раз больше суммы заказа. То есть, к примеру, я делаю заказ на 200 рублей и даю им чаевые 20 тысяч рублей. Очень надеюсь, что я тем самым помогу курьерам и также вдохновлю вас на добрые поступки. Конечно же, благотворительность на камеру показывать не нужно, но здесь палка от двух конца. То есть, если ты показываешь свою благотворительность, то у тебя награды не будет. Но я, в принципе, уже получил свою награду, поэтому я хочу просто... Вдохновить вас на добрые дела и донести определенные принципы, которым я следую. Ну что, друзья, посмотрим, как курьеры отреагируют. Давайте с вами начнем. Итак, друзья, здесь 29,5 тысяч. Сейчас мы будем отдавать их курьеру. Честно, не знаю, куда он отреагирует. Мне кажется, в России не очень доверяют тем людям, которые просто так дают деньги. Мне кажется, он отнесет к этому с опаской. Но давайте посмотрим на его реакцию. Дайте, пожалуйста, чай, можно дать? Я хочу вам дать в что раз больше суммы заказа. Ага. Заказ был сделан на 295 рублей, угу. и вот сами можете догадаться, сколько здесь. Да ладно, серьезно, Я могу за Да, конечно. Серьезно? Да. Благодарю. Да, я могу вам счастья и всего хорошего. Спасибо, Спасибо большое. Всем доброго. До свидания. Знаете, что хочу сказать, да? Вот могу делиться со своей проблемой. Папа звонил, как бы у него третий факт был, да? И он. Я сам из территории с самых. Стенах, он сейчас езжит дома, да, и как бы мы не смогли время отправить. Вот как бы слишком обол. Ну, вот такое совпадение получается. получается. Спасибо, до свидания. В общем, друзья, вы не представляете, насколько это приятно. Uh, у него там какие-то проблемы, инфаркт И он тоже последние деньги отдал Не знаю, слышали вы или нет uh, И после этого uh, он еще вернулся Не на запись, да, я ему открыл И он мне предложил там сделать какую-то услугу ну что-то сделать за такую сумму, в общем, ну, очень приятно делиться, очень приятно. Итак, друзья, жду второго курьера, здесь 29,5 тысяч, я уж решил заказывать на одну и ту же сумму, чтобы никого не обделить. На самом деле у меня просто накопилось очень много печатных денег, еще и рублей, прикиньте, полнейший скам, поэтому я от них избавляюсь, от этого скама. Шу шучу, конечно, но, но, но не насчет скама, но все равно не надо меня за это восхвалять. Принижать свои заслуги гораздо лучше, чем ими хвалиться. Зайдите, пожалуйста, черви. Черви, да? А? Чили, да? Давай, в общем, у меня сегодня акция такой. Я хочу дать вам сто раз больше суммы заказа. Доуна? Да. Здесь 30 тысяч. Долан, ты что, прикалываешься? Нет. Честно все. Че это так? Благотворительный. Я верующий человек. Да? Да. Блин, серьезно, братан. Да. Блин, я прям не могу как Я уже вчера одному отдал, ничего страшного. Ну, ладно. Ну, да ладно. Вот так. Блядь, братан. Я тоже верующий. Будь здоров. Спасибо большое. Спасибо тебе. Жел, Давай. Всего хорошего. Спасибо. Давай, удачи. До свидания. зайдете чили если сто раз больше суммы заказывать возьмите пожалуйста нет, нет, нет. я нельзя нельзя. знаю что как какая большая сумма -то. ничего страшного сколько я получаю по разному получают 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 это большая сумма, обычно. Ничего страшного. Это чисто, чисто сердечная, да? Мне просто... Это слишком. Вы ну, давайте я вот тише вот здесь беру, остальные... Не, не возьмите. Все. Вы же зарабатываете деньги. Угу. Возьмите все. Вы же денег зарабатываете, обычно. Угу. Вы, угу. вы же денег зарабатываете. Да, зарабатываю. Ну давайте ради вас тише. Возьмите все. Угу. Не прямо, возьмите все. Чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, много. Еще 30 тысяч чисто, Просто так деньги. чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, Понимаю, это, это, это, это просто, каждый из нас может делать добрые дела кому что даровано да то есть у меня есть финансы я делюсь финансами вы можете Поддержать человека словом или делом. Если каждый из нас будет относиться к близкому, и даже не близкому, с добротой, с любовью, то представьте, насколько бы лучше стало жить в этом мире. Если вам понравилось это видео, то поддержите его лайком, комментарием. Это поможет в распространении видео. Я буду вам за это очень благодарен. Всем желаю всего самого лучшего. Побеждайте. И всем пока.